глазам на балтийскую волну и на море буду разом нароблем водолазом за себя найду пути, если я сам содадут Чается на Дюдов, Шереметьевский Бархас, и у вас корейских скалах, на общественных началах, если только захотите, будет личный падалас на недельку.